Набежали тучи, а теперь светит месяц ясный Колька плачет краса Маруся Только это теперь напрасно Парень стат и лето А под осень пришла повестка Сколько песен об этом спета Охрена же такая песня, Звезды светят, девчонка плачет. да парнишки другое снится, Автомат до вагон удачит. Чтобы бой, чтобы ветер влиться, Чтобы он то удар пропустит. Не бывало еще ни разу, Завтра встанет, да песню в зубы, Мать обнимет, да прыгнет в газик. И вместо прощания махнул Из окна загорелой рукой, Внется туда, где в дыму и слезах начинается бой, где звезды горят, вместе с небом, а дыма не видно, низги, где за лесом речка, за речкою фронта, за фронтом, враги. Но враг навсегда остается врагом. Иди с ним, хлеб, не зови его в дом. Даже если пока воздух миром он хотя и спокойный, но все-таки. Он, как и ты не пробил свою честь Враг не может быть бывшим, он будет и есть Будь же верен, при не дрогни рука Ты погибнешь, когда пожалеешь врагам Тащит только парень опять не весел Письма ходят, девчонка плачет Добавляя куплеты в песню Уже год идет наступление И пылают чужие хаты Враг бежит, но что интересно Что похоже бы с ним, как братьев Как идти дрался с пацанами Со двора руки разбивая Ребята, и девчонка его рыдает. И обидно, что случай дался. Он бы бил бы тебя слепою, коль однажды врагом назывался. Пусть хотя бы врагом героем. И вместо проклятия ему посвящает живые стихи. Смеясь о том, что не смерть, а водку из этой руки. Разжит в амбразуле закат, И ползет по щекам. Как славно бы выпить сейчас По сто грамм таким лютым врагом, Но враг навсегда останется.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 Не сказка на войне, горе воет волком, Слово лирика здесь опасно, Тот, кто ноет, живет недолго, Там приказ, он оборонялся В темноту по тебе стреляя, По горам ты за ним гонялся, По себе его вычисляя, Те же жесты, одни привычки, Боже, может, это правду, Братья не убить самому, Прийти приди, расспросить бы батю А в прицеле дрожало небо Слез не пряча, и бой был долгий Жаль, что он тебе другом не был Ты сильнее, и слава богу И вместо молить к небесам Посылаешь последний патрон На память о том, кто был честен и смел Но назвался врагом Закончилась песня в общем, закончился бой. Но что же ты грустен, приятель, теперь твоя правда с тобой?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 Да, да,